Но сейчас технически будет немножко попроще, ибо нашу программу продолжает номинация поэты, а им, как правило, достаточно просто микрофона. На эту сцену выходит Вера Караванова и Нижний Новгород. Здравствуйте. Тихотворение называется «Гуди, Варган». Хлебай теперь свою свободу, Залей в утробу оке океан, Спинакер разорви в угоду шальным ветрам. Гуди, Варган, Греби обломанным футштоком, Земля — мираж, земля — обман, И ты в прострации глубокой кричишь ветрам. Гуди, Варган, Хмелей на пару с Посейдоном. Пусть веселится ураган, К чертям сажать миндаль у дома, Гуди в орган. Спасибо.